Ну вот здравствуйте. Вот мы заготавливаем черенки-сосенки для последующей их посадки. Сначала мы их подрывали. Черенки заготавливать надо. Пояснее. Желательно прошлого года отрывать вместе с пяточкой. Покажи, пяточку. Вот таким макаром. Потом обрезаете излишки иголочек у них вот таким вот способом это все делается потом эти череночки ставить в ведерко подсыпать туда корневину чтобы дали корешки ну а когда пойдут корешки тогда можно будет их высадить в гряду оставь ведерко вот так вот ведерко потом добавили маленькую корневину или еще чего-нибудь там для скорого проращивания корня и как пошли корешки, можно будет высаживать в следующем видео, когда они пойдут. Мы покажем, как это делается. Все, всем спасибо, до свидания.